Как я люблю тупых суицидников. Вообще-то это твоя тещи. Ну так это еще круче. А нет, это не тещи. Кто это? Это, это Питер паркур. А это кто? Ну человек-паук. А чё он растягивается? Потому что это Питер паркур в костюме человека-муравья. Бать, а почему у него плоская голова? Нет, это не голова, это писюн. Бать, а почему у меня писюн поднялся? Зачем я тебя вообще разбудил? Я думал, ты не гей. Нет, я просто думал, это девушка. Нет, это не гламурная чика. Это вообще не человек. Батян, а чё он на нас смотрит? Бля, походу нам пи***ц.